Шикарный дом, красивый, остекление, дом сдан, придомовая территория, детские площадки, паркинги. Давайте все сразу, все минусы и все плюсы, по-честному. Я попробую, попробую. Но дом нравится? Дом нравится, плакация. вид красивый, транспортные сообщения удобные. 7. темно, вроде как и не, не темно, но уже, угу. но уже темно. Рекомендую этот дом для э, последующей покупки, кто в нерешительности квартира шикарная, правильной планировки светлая безумнейший вид 16 этажа аллея челтенхема горы красотища все зелено итак дорогие друзья я всех вас рад приветствовать вы на нашем канале канале Сочи ДВ – это тот канал, где можно просто находиться дома, смотреть постоянно, без остановки, утром, в обед и вечером. Если вы подписаны, если не подписаны, подписывайтесь на канал. Всю-всю недвижимость, которая есть у нас на рынке, побережье Черного моря. Потому что максимально показываем абсолютно все, что у нас есть из недвижимости. Меня зовут Иван, это ваше лучшее агентство Сочи ДВ. Я хочу вам рассказать... Очень один интересный комплекс. Находится он на Мацесте. Шикарный дом, красивый, остекление, дом сдан, придомовая территория, детские площадки, паркинги, два шлагбаума закрытых. Машины всегда есть где поставить. Что здесь есть? Большой бальнеологический, бальнеологическая лечебница. Огромная ярмарка, да, это, наверное, самая большая ярмарка, которая есть у нас в городе Сочи. Это на Мацесте находится. Мацестинская набережная, набережная Челтенхема, да, так называется, тропа Челтенхема. Вот так и Посмотрите, сзади меня вот этот масштабный, безумно красивый дом. Дом называется ЖК Челтенхем. Есть две квартиры очень интересные. Одна на 16 этаже, другая на 7 этаже. 52 квадрата и 35 квадратных метров. Дом сдан, люди максимально делают ремонты. Постоянно, круглосуточно дежурит наш консьерж Это тот человек, который, как говорится, врага не пропустит А я предлагаю, давайте сейчас зайдем к консьержу, заглянем Порасспрашиваем, зададим, может быть, какие-нибудь Несколько интересных вопросов Послушаем э, со стороны мнения человека да, Что скажет, что расскажет Пусть поделится каким-то своим небольшим небольшим каким-то своим опытом. Так, что у нас здесь есть? Поделиться я могу. Не, ну а что, давайте давайте, вы расскажете. Ну-ка, расскажите. Что расскажите, как вас зовут? Я Владимир Анатольевич. Так, Владимир Анатольевич. Живем здесь уже месяц в этом доме. Давайте все сразу, все минусы и все плюсы. По-честному. Я попробую. Попробую. Значит, что? На окнах, вот у меня в частности, на окнах есть ага. замечания. Резинки порваны. Значит, на подоконнике, э, вмятина, ага. куда как дождь, так собирается вода, куда-то течет в сторону дома. Ага. Куда-то в сторону дома. Я боюсь, как бы не затопило меня, и я на 19-м, и те этажи, которые э, внизу. Вот написал заявление, обратился, значит, э, к инженеру. Но пока э, не слышу, не вижу внятного ответа, ага. какие будут меры приняты. Но если мер подожду еще дней 10, не дожидаясь поздней осени, Будем сами, значит, снимать этот подоконник и что-то там промазывать, ну, что-то делать. Вот, а так, конечно... Но дом нравится? Дом нравится, локация. вид красивый, транспортные сообщения удобные. Вот что очень важно, очень важно, наверное, в первую очередь. Ага. Вот неудобный транспортный подход. Всегда вот тут риск идти, особенно если с детьми, тротуара нет. Вот там никакой калиточки никакой нет. Машины несутся, особенно в темное время, в 6-7 темно. Вроде как и не, не темно, но уже, угу. но уже темно. А машины несутся в обе стороны, особенно вот, когда сюда. Положительные качества какие? Что можете сказать за этот район? Что здесь есть? Какие магазины? Может быть, аллеи? Тихо, тихо. Прекрасная набережная. Вот. Не до конца освещенная и не до конца отремонтированная, но набережная прекрасная. Прогулочное место великолепное, нам это очень нравится. За продуктами куда можно сходить? За продуктами лучше всего. Вот мы ездим на старую туда, вот, где старая Мацеста. там большая и, ярмарка, там а, ярмарка замечательная, значит и, и цены ассортимент большой, цены значит, очень демократичные, вот. Но кроме ярмарки мы еще ходим там, за хлебом, там за чем-то еще. Пятерочку ездим, ага. где старая Мацеста, магнит там очень хороший, багет пекут. Вот здесь в магните э, багета нет свежевыпечного, ага. а там есть. И вообще там ассортимент лучше и в магните, и, и там две пятерочки. Отлично. Как для жизни советуете этот дом и да, вот эту локацию? Да, я советую. Я советую, мы сами сюда, нам друг посоветовал, ага. мы с радостью, значит, э, э, откликнулись, когда то уже год три, прошло. Ага. Вот сделали сейчас почти на 99% ребенка, нам очень нравится. И в центр ехать довольно удобно, вот, и гулять как в сторону Мацесты, так в сторону э, моря, очень удобно. Рекомендую этот дом для э, последующей покупки, кто в нерешительности. А скажите, брать или не брать? Да. А вот ваше мнение, сколько уже по заселенности этот дом? Заселенный? Ну, я знаю довольно точно. Значит, здесь около 340 квартир на 20 этажах. Вот только сегодня спрашивали у консьержки, сколько же здесь заселено. Она сказала: 35 или 36 квартир. То есть это примерно 10-11 процентов заселено. Давайте так, со светом есть проблемы? Есть или нет? Сейчас ну, однажды было, свет выключили. Но Мы свет, не знали, куда подеваться. Свет везде выключали, пока дом не сдали. Дом сдали, сейчас есть проблемы? Со сейчас светом? проблем нет. Горячая холодная вода пропускает. Горячая есть. вода есть. Отопление сказали после 15 ноября. Вот, с горячей водой сейчас замечательно. Вода, да, к нам на 19 этаж, она медленно, долго доходит. Но напор хороший? Напор вполне хороший. Всё. Единственное, что вот мне, э, я до сих пор не понимаю, почему здесь нельзя сделать э, полотенцесушитель водяной, так как везде по всей России. Так, как где мы живем, значит, э, ну, то есть так везде, пришлось полотенцесушитель э, сделать электрический. Но это, наверное, вопрос к застройщику или к прорабу. Да, наверное. Все, Но самое будет. главное это вот тропиночка. Очень рискованно ходить. Э, Не равен час, как говорится, просто народе кого-то зацепит машина. вот Будут. Ну, Про, я, я надеюсь, проблемы. все будут аккуратненько. Все, спасибо. благодарю. Вы прям очень вовремя все рекомендательно я и Я здесь живу месяц, я знаю обстановку. Все. Спасибо. Все, благодарю вас. Вот так вот просто совсем посторонний человек дал максимально э, рекомендацию. Все, как говорится, всю-всю-всю информацию за этот комплекс. Поэтому не зря сюда приехал, не зря просто мимо проходил совсем другой человек. А, как мы планировали, давайте мы сейчас еще зайдем к консьержу, еще прихватим консьержа и расспросим мнение за этот комплекс. Поэтому я вам сразу говорю, это будет лучший дом на Мацесте, готовый, сданный. Это будет интересный контент, это будут две крутых квартиры черновых. Самая лучшая цена, которая есть только в этом комплексе. Так, здрасте, здрасте, здрасте. Ага, ну как, рассказывайте. А что вы рассказали? Так. Что вы рассказали? Здрасте. Но... калитку А, вышли калитку открыли. Так. В смысле, шлагбаум. шлагбаум открывается, закрывается. Ну пойдемте а -а -а. посмотрим ваше местечко. Ну что, а ты здесь шумно, гамно Так. Домофон у нас работает? Работает. Вот. О, нас встречают. Свет Свет обязательно. Смотрите, как зелено, красиво. Большое-большое стекление. Зеркало. Можно в полный вид да, подойти, раз, и так на себя полюбоваться. И вот так. Вот так. И вот так да? Зона. Зона рецептная. А сейчас чье это, если это будет потом? Это мое будет. А потом. А почему потом, когда надо потому что еще, видите, пыль какая, посмотрите, таскает все, а себе, видимо, что будет. А, ремонтные работы ведут. Конечно. Но у вас здесь будет шикарно, все будет подсвечиваться, да? А камеры, пусть есть видеонаблюдение? Че, нету, да? Ну, по секрету. Ну, ладно. Сама смотрю. Нету, да? Ну, может быть, установлю. Ну, вот Так, Информация за дом. Да? да? Ваш дом подключен к сети бизнес-связи. Вот бизнес-связь. Да. Так, ладно, строительные мешки. Все аккуратненько, да, чтобы плитку нам не загадили. Да. Все потом здесь, плитно, все постельно. Мальчики все Каждый мешок мешок. Так, вы здесь за всем контролируете. Это ваша что, времяночка, что ли? Ну, да. Потом здесь будут. А, потом он потом. там. Временно. Ну, вкратце, как вам комплекс? Да. Да. <сíк> <сíк> да, А локация? Мне нравится. А куда <сíк> можно <сíк> сходить здесь, где отдохнуть? У нас? Да, у вас. Ну мы куда-нибудь куда погулять. Только что здесь у нас есть это тропа здоровья. А <сíк> тропа <сíк> здоровья? <сíк> да. Ну да. Тропа <сíк> здоровья, чулкомкинда. Да. <сíк> да. Вот. И баня лечебница. Тут... Здесь. Ну, мацистинская, вот эта, вначале. это в начале. Да, да, да. Ну, старая Матцеста в да. И да. да. здесь шикарно, тихо, зелено, красиво. Мы приехали с вами на седьмой этаж, на седьмом этаже мы сейчас рассмотрим одну интересную квартиру, посмотрите. Соседи у нас уже делают ремонт. Здравствуйте. Все, у вас ремонт, да, полноценный. Скоро и у нас будет ремонт. Квартира номер 105 Сейчас мы ее откроем, рассмотрим. Вот такая квартира на седьмом этаже здесь 35 квадратных метров посмотрите какая квартира шикарная правильной планировки светлая солнышко в окошко светит красивая можно сделать хорошую однушку полуторку но ну, я думаю даже можно сделать двушку Квартира черновая я всегда советую брать вашего самого модного топового дизайнера который распланирует всю вашу квартиру вот наша входная группа мы зашли и вот у нас весь вид. Правда, конечно, балкончика у нас нет, но ничего страшного. У нас есть красивые окна. Открыли. Куда у нас вид? Вид на парковую зону, парковка, зона парковки, шлагбаум 1, шлагбаум 2. Вот он наш дублер. Вот здесь у нас находится, так скажем, за вот этой горой. У нас море. Море, морешка. О, хотите, покажу. Камера передает, не передает. Видите, как у нас белье э, висит и окна Это значит, вы в Сочи проживаете. Только в Сочи, так, детская площадка, красивый вид, солнце светит, это закатная сторона, то есть здесь у нас будет закат. Окна закрыли, окна рехау и все, пожалуйста, тишина и спокойствие. Идеальная квартира, по цене это самая бюджетная, самая интересная цена. В данном комплексе на седьмом этаже готовы данные хотите в ипотеку, хотите за наличные средства. Все, буквально, абсолютно все возможности оговариваются, обсуждаются и находятся самые лояльные, выгодные обсуждения и условия. Готовая квартира, хотите, пишите, звоните нам, эта квартира будет именно ваша. Таких цен в комплексе Челтенхем нет вообще от слова совсем. Квартира, да. Нравится ли мне квартира? Да, очень нравится. Поэтому мы посмотрели квартиру на седьмом этаже. Давайте мы сейчас зайдем еще на шестнадцатый этаж и посмотрим там квартиру более большей площади. Там 52 квадратных метра. Друзья, давайте я вам покажу очень одну интересную квартиру. Мы находимся на шестнадцатом этаже. Квартира 52,3 квадратных метра. Сейчас я покажу эту черновую сумасшедшую квартиру офигенным видом. Давайте рассмотрим. Так, что мы видим? Наблюдаем. Квартира черновая. По комплексу Челтенхэм ведутся строительно-монтажные работы. Слышно, что где-то будет перфоратор. Что мы видим? Это получается у нас шахта 1, шахта 2. Мокрая точка. Мы можем просто снести это все. Мокрую точку перенести в эту сторону. воздуховой перенести на эту сторону. Стяжка ляжет. Разуклонка нам хватает именно для канализации, да, грубо говоря. Здесь может проходить у нас кухня, какая-то комната. Сейчас я вам покажу, что нас дальше ждет. А там может быть гардеробная, ниша, здесь какая-нибудь, возможно, комната. В общем, вообще предлагаю черновые квартиры всегда отдавать именно дизайнерам. Потому что дизайнеры специалисты своего дела. Посмотрите, здесь, возможно, кабинет, ниша, гардеробная, не знаю, комната, спальня, детская. Все, что захотите. Безумнейший вид 16 этажа. Давайте окошко открою. Тихо, спокойно. На улице просто шикарнейшая погода. Посмотрите, аллея Челтенхема. Горы, красотища, все зелено. О, вот это мне очень нравится вид. Квартира, конечно, шикарная, с панорамным видом, со стеклением. И самое главное, у нас еще есть балкон. Она очень светлая. Балкон у нас просторный, хороший, красивый. Куда выходит на дублер? Дублер пошел именно в сторону Сочи. И вот так вот у нас проходит наша дорога. А Видите, люди гуляют. Я не знаю, камера передает, не передает. Это аллея Чултанкема. То есть вы по вот этой аллее, по вот этой набережной можете идти, гулять. Прогулочная зона, я не знаю, наверное, ну, с нескольких километров. Что у нас здесь есть? Абсолютно все в шаговой доступности, все под рукой. Квартира. 52,3 квадратных метра, квартира светлая, хорошая, красивая, черновая. А самое главное, квартира правильной планировки. Ее можно грамотно, правильно распланировать. Если вы заинтересовались э, этой квартирой, пишите, звоните нам. Мы дадим вам всю максимальную информацию. Вот такая же дверь установлена, да, входная дверь. Вот у нас заходит вода, холодная, горячая вода. Все, только заходите, делайте ремонт. Квартира суперская. Мне квартира очень нравится. Вы, наверное, сразу же подумаете, давай скажи вопрос цены. Цена для этой квартиры самая минимальная в этом комплексе. Если хотите узнать подробности, напишите, позвоните нам. И эта квартира с безумнейшим видом будет только ваша. Итак, всем, посмотрели дом. Посмотрели локацию, послушали мнение, а, что мы просмотрели квартиры, встретили прохожего, случайного, который проживает да, в этом комплексе, услышали его мнение, квартиры супер, дом отличный, локация бомба тихо. Вот именно все, как нужно для жизни. Поэтому, если вам понравился этот обзор, ставьте вот такие лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. Все самые э, лучшие условия, лучшие предложения. Естественно, все на нашем канале Сочи ДВ. Я старался именно для вас. Меня зовут Иван, ваше любимое агентство Сочи ДВ. Любые комментарии, максимально больше комментариев, больше лайков. Всех вас буду безумно вам благодарен. Спасибо большое за просмотр.